Лесная буранка выводит меня на поле. Тепловское поле. Урочище теплово. Раньше здесь была деревня, сейчас осталось просто поле. И замета, и замета показалась старая церковь. Вот она, скрытая за, деревней, за деревьями, старина. Вот она, Тепловская церковь. Считается, что церковь эта была построена архитектором Львовым в 1797 году. Здесь хранилась икона Знамения Божьей Матери, где она сейчас неизвестна. Церковь называется Знаменской. Вот это, похоже, колоколенка, где сохранилась перекладина и висели колокола, возможно. Колонны сохранились. Этот храм – образец так называемой паладианской постройки». По имени итальянского архитектора Палладио, ключевыми идеями которого являлись симметрия, перспектива, исследование принципам античной архитектуры. Ну, что, все уходит, все канет в лету потихоньку. Как мы уже не понимаем, почему тут такие названия: чесмина, нудель, ельба. Что они означают? Чесмина, возможно, конечно, от... часть станка Ткацкого. Да, как вот ушла культура ткацких станков качество, так и многие слова для нас стали невидомы для нас современных людей ну вот народ хранит память почитает церковь да, здесь так торжественно. При просмотре фильма Марины Галкиной фильм называется «Крещенские морозы к заброшенные церкви на древнем волоке». Привлек внимание и заинтересовал один эпизод, когда Марина нашла карту Таро, башня. Возникло несколько вопросов. Кто принес эту карту сюда? С какой целью? Только в эту церковь принесли карту? Или другие тоже? Карта новая, оставленная здесь недавно так как лежит на снегу. Церковь заброшенная находится в других местах. До ближайшей деревни два с лишним километра. До Московской кольцевой 70 километров. Но церковь посещается. Сюда накатана дорога. Это видно на Google карте. А на видео видно много следов. Теперь коротко о значении карты. Старший Аркан, 16 Таро, Башня, Разрушаемая Башня, Сгоревший Храм. Эта карта символизирует полный крах, распад всего, что до сих пор составляло основу существования. Переворот представления о мире, бессилие перед грозной волей небес. Но это также и Катарсис, очищение души от отягчающих ее грехов и страданий. Основные значения карты в прямом положении. Полный крах, переворот представления о мире, очищение души, эгоистичные планы и проекты, которые не принесут плодов, конфликт с катастрофическими последствиями, разрушение рамок, разрушительное начало, революционные взгляды, внезапное прозрение, ну и так далее. Основные значения карты в перевернутом положении. Процесс перемен уже начался. Травма уже произошла. Время собирать осколки, начать все заново. Длительное угнетение. Неспособность изменить что-либо или измениться самому. Ограничение свободы. Еще на сайте, где я смотрел значение карты, есть такая фраза. Места. Горные вершины, высокие постройки, небоскребы. Минареты, звонницы, руины, пепелища, пожарища. У кого есть по этому поводу знания, мысли, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду благодарен. Я прочитала, что в церкви была особенная система воздушного печного отопления. По буранке